Да. Давайте кратко о нас расскажу. Чем мы занимаемся. Психостроительных технологий называется наша компания. Занимаемся продажей материалов строительной химии. Ну, это вот там магазин у нас выдели. Добавки разные выдели. Ну, я понял в вот. Соответственно, так как мы продаем эти материалы, мы с ними же и работаем. То есть второе направление, соответственно, у нас строительное, строительное направление. Из того, что мы делаем, вот объекты, с которыми мы работаем, работали уже, да, сделали синагога, вот, здание на аэропорт Харьковский старый терминал, здание Кукол, вот uh -huh. тебя ну, вот собственно чем занимаемся: реконструкция, реставрация, гидроизоляция. Вот собственно наши технологии, да, это гидроизоляция фундамента. Ну, вообще мы делаем абсолютно любую гидроизоляцию. Mm -hmm. Абсолютно любую, любого абсолютно объекта. Усиление уделенными холстами э -э Устройство наливных полов, когда пол именно, делается вот. Мне меня что предстоит делать работать? Какой? А mm -hmm. вы где работали? Чем занимались? Вот по строительным mm -hmm. Бетон заливали с папой, по-моему, mm -hmm. ну, такого по мелочам, в принципе, ничего такого сильнее не делал. Mm -hmm. Но вот. В Чечетах знаю в стройку, как бы, где ты бы. Ты еще работали или нет? Ну дома у нас стройка, я говорю, идет уже какой-то год, и вот на папина А вообще вот скажем, ну не обязательно на стройке, где-то еще работали? Листовки раздавал. Вставки? Ну да, подрабатывал. А вы решили, что на стройке вот вам. Да я искал комфортно? работу, э, искал работу, там как mm -hmm. бы многие просто игнорят, как бы mm -hmm. очень тяжело найти работу. Ты еще не совершеннолетний, так, mm -hmm. поэтому. Вам 17, да? да. 17 лет? Да. Ну, родители готовы подписать заявление о том, что не согласны, что я работаю, что? Ну вот, повторюсь, да, почему именно думаете, что по стройке вам понравится работать по <с> таким работам, скажем, строительным? <с> Это, честно, не знаю, просто. Вы как бы мужская работа, я не <с> против. А что нравится, скажем, из таких вот строительных работ? Ну, потому что, смотрите, например, если, скажем, меня заставить леить обои, да, mm -hmm. это будет мне очень, очень, очень леить обои и меня не получится в раз. Но мне эта работа не нравится, очень она для меня плохая, да. Если там мне скажут, вот там зашпаклю окно, да, или там штукатурка, то это уже интересно. Там меня любая вид работы устроит, в принципе, мне не важно так, не принципиально. Вы же сейчас учитесь, правильно? Да. Все в школе. Не закончил школу теперь. А, ревент. Ревент, да. А вы на лето ищете сейчас работаете? Да. А Работу. потом уже не скажете. Ну, вряд ли, как бы, учеба. Мне, в принципе, не против совмещать, если так ну. довольно понравится и будет. Ну, у нас шести дневника рабочая работа. То есть с понедельника по субботу. С девяти до шести вечера. Пока угу. Отлично, да, время клас. Ну, в официальной празднике, которые в Украине в угу. ну, воскресенье. Высоты выйдете? Довольно-таки да. Ну, телефон Боже, телефон свой забыл. Да, да. Как так-то? Ноль да? Шестьдесят шесть был. Да, да, да. А... Боже, батя, вот этот да, мне кажется, что у нас сэкономить нет. Мне нравится. Ну, в сентябре будет 18, поэтому... А, понял. А удаленную работу какую-то вы рассматриваете? Удаленную, это... Ну, вот, например, на выставке? На телефоне. А, на телефоне дома. А как это будет? Со, ну, в смысле, со стройкой? Ну, вот, как раз... Мы сейчас создаем Лучше, отдел, чтобы у нас отзвонить клиентам mm -hmm. и операторам, надо мной работает человек. Mm -hmm. На компьютере устанавливается mm -hmm. программное обеспечение, mm -hmm. есть сценарий разговора, mm -hmm. и вы звоните, общаетесь. Да, тоже могу, в принципе, интересно. Интересовала бы какая что, ну, Да, да, не я не против. Работа, а, вы а, не работали, вы еще да, и да, да. да. Ну, это мы обучаем, конечно, с нами разговора меньше? Ну, если, например, по телефону, то это буквально вот сегодня-завтра уже можно обучаться и приступать mm -hmm. к работе. То есть это дома, да? Можно будет сидеть и... Да, дома. У вас свой ноутбук, свой там, компьютер mm -hmm. и гарнитура нужна, ну, чтобы разговаривать. Да, можно. да. да. Ну как, по скайпу вы общаетесь? Да, наушники есть, и микрофон отлично, отлично. Ну, конечно же, ведется контроль, да, вы там сдаете отчетность каждый день да, по угу. звонкам. А режим работы в таком? Вообще, вот, четкого графика, да, там, вот, такого-то по такое время нет. У нас есть определенное, минимальное количество звонков в день, а вы уже их совершаете, как угу. вам удобно. Я понял. Если вам удобно, например, сесть, там, 100 звонков обзвонить, пойти гулять, то угу. пожалуйста, если вы хотите там периодично, как-то То есть гибкие я сам решаю, да? Что ну, мне да, будет? главное, чтобы вы просто на дня отчитались поводу проведенной работы. Угу. Ну, потому что если вы говорите, высоты боитесь, то у нас, скажем так, сейчас большинство объектов, где надо либо на кровле работать, либо на лесах. Угу. Подумайте, может, лучше поводу оператора. Тем более, когда у вас начнется учеба. Вы да, сообщай. Интересно? Да? Просто зависит от вас, как бы, что вы предложите, на то я и согласен. Так, давайте сейчас я вам скину вызов, чтобы я проверил, номер, правильно ли я написал. Ну, по поводу оператора, там система оплаты сейчас у нас все согласовывается. Скажу вам так, где-то в районе трех ну, там все зависит от того, как вы будете звонить. Если, например, вы делаете эффективных звонков в много, то у вас, соответственно, за этот день и выше. Ну, понятно, да, все, все логично. То есть в конце месяца один раз, правильно? Да, ну и по отчетам за каждый день, суммируем то, что наработали, и потом в конце месяца. Хорошо. В плане обучения, скажу, неделя, скажем такая испытательная у нас идет. Мы человека учим, показываем, да, там, тестовые звонки друг другу uh -huh. делаем, смотрим. Если человек обучаем, ему, ну, как бы, нравится, да, он не сачкует, учится, работает, ему uh -huh. получается звонить, ну, эта неделя потом ему зачет, зачтется, как рабочая, вот, оплатится. Ну, если нет, там, человек нам не подошел, мы человек не подошли, то, не оплачивается, и мы прощаемся. Хорошо. Uh -huh. Тогда давайте так, если работаем, я сегодня вас тогда набираю, по разговору тогда, если учимся. В, То есть... Ну, ввожу в курс дела. Mm -hmm. Если, скажем, звоним, да, я вам расскажу сценарий диалога, там на почту мы же отправлю уже сразу вам. Mm -hmm. То есть, вы мне позвоните сегодня и не будет наберу. по телефону, правильно? Да. Либо по скайпу можем созвониться, по скайпу mm -hmm. пообщаться, либо по телефону. Mm -hmm. А с чем заключается мой разговор, что я должен объяснить людям? Мы сейчас открываем магазин в Белгороде. И нам, у нас есть база клиентов, которые нужно обзвонить, как бы пригласить к нам в магазин, сказать, что мы открылись. И чтобы человек приходил к нам в магазин. Донес информацию до клиента, да, рассказал ему у нас. Ну, потом уже ведется диалог в зависимости от того, что тебе человек отвечает. Mm -hmm. Что он спрашивает, я понял. То есть он спрашивает, видишь, да, что человек там, возражает по какому-то поводу. То есть проработал возражение, выводишь его дальше на контакт. Так, ценность оператора в том, что человека он смог с ним поговорить, не просто слил его, да? да смог понял. с ним поговорить, и в итоге идеальный звонок это, если он еще даже с нашим технологом состоял. Человек уже ему начинает рассказывать о своей проблеме. Там у меня там крыша течет, то не знаю, что делать. Создали контакт, да, так, не все. Идеальный, Я идеальный. понял. Идеальный. Все до свидания. До свидания. Да, да, да, направо.